Всем привет! Снова хищные машины третий выпуск. Сейчас мы с вами погоняем. А -а -а, погоняли. Вот, не погоняем. В корзинку мы половим вот так вот. Яички. Кто помнит, кто постарше, тебя должно То точно кто постарше, я думаю. И более молодое поколение тоже знает про эту игру, когда. Волк, из ну погоди, ловил яйца. Ну, в принципе, тот же самый, только. Вместо волка бегущего у нас обычная кошелка на колесах. Ну, кошелка на колесах это уже не обычная кошелка, корзинка на. Ну, назовите ее как хотите, в принципе. Но для меня это кошелка, было, так и осталось. А может, кошелка это та, которая с ручкой. Ребята, как вы думаете, как правильно назвать, это корзина или кошелка? Кошелка это, наверное, все-таки та, которая с ручкой, а корзина это, которая без ручки. То есть, это правильно корзина называется. Не знаю а, не знаю не знаю но я я думаю ребята нас рассудят правильный ответ напишет комментариях а я пока продолжаю ловить в это непонятная вот это кухонная кухонную это непонятную принадлежность а яйца уронил уронил яйцо заговорил за уронил а, я напоминаю что нужно ловить яйца в эту в этот сосуд вот так скажем в этот сосуд, и у нас есть как минимум, как максимум три варианта. Нужно поймать 150 яиц, и мы получим же какую-то интересную карту. Что же нам эта карта даст? Э -э, я уже здесь предвкушение это моя самая первая попытка. Попытка пройти этот уровень. До этого пока никаких вариантов не было. Интересно, что будет. Что же будет, если поймать бомбу? Внутрь поймать бомбу ну я пока не знаю ребят кто знает кто ловил уже бомбу поделитесь своими знаниями обязательно напишите чтобы другие знали я пока ее не ловил может в ближайшее время поймаю и ну в принципе тоже с вами поделюсь если поймаю а, кто то может сейчас сказать там да, господи что там я, я бы миллион этих сейчас бы поймал бы да, поймай попробуй вот реально вот кто сейчас так думает что, что там поймать то яйцо поналовил бы я уже 150 миллионов вот попробуйте поставьте на свой телефон и, и ради эксперимента попробуйте напишите результат только правду пишите не так а я там с первого раза прошел тоже так могу написать но но но надеюсь что с первого раза получится вот так вот бомбы ай ой ой ой ой бомбы бомбы, бомбы. лови лови опа ай ай ай ай ай поймал. Оп, опа ай все, все можно восстановиться через видео пробовал 150 раз это делать вот одна из таких попыток восстановиться ну то есть тратил жизни практически сразу и вот так восстанавливался Узнал я, <сех> что происходит, когда ловишь бомбу, но об этом расскажу чуть-чуть попозже, попозже. В общем, надоело мне снимать, не хватило памяти. Набрал я 150 яиц, открылась мне карта и открылась вот такая чудеснейшая, просто чудеснейшая красота. Видите, еду я в нее первый раз. <сех> Хе -хе -хе, тролль, привет, привет, кролик. Я так понял, что это пасхальная арена. Ну, вот так вот. А, нужно нам насобирать как можно больше и, ну, естественно, заехать тоже. Да и не знаю, в принципе, на расстоянии здесь заданий нету, нужно просто как можно больше... Ну, не, ну, логично, чем дальше я заеду, тем больше я насобираю и... То есть, проехать как можно больше, насобирать, а но все же, тоже как можно больше. Вот, и чем удачнее уступить. А что это было? То что? Кролик. Хорошо, а желтый то был. Ну, я по всему, это был цыпленок Вообще не пойму. Где логика? Вот, реально, это цыпленок, ребят. <зыловик> Где логика? Ну, хорошо, Залазь. кролик. Согласен. Кролик. Обратно цыпленок. <смат> кролик загладим Вот он. Привет, кролик. И пока кролик, наверное. А вот цыпленок, я не пойму, почему они сюда цыпленка вставили, Кролик фаскальный есть, а вот цыпленок. Ну, ну да ладно, разработчиками. Короче, как это, как это, как это. Ну вообще, у... супер. Супер, фантазия. Ну вот кроль на танке на каком-то непонятном. Ой. Я не знаю, ребята удивляются сильнее и сильнее. Ну, нам нужно... Ой, ой, ой, ой, ой давай-давай, бомбы-бомбы. Ох, как нас накололо. Ну да ладно, прохожу дальше, набираю яйца, а вы пока пальцы вверх, подписывайтесь на канал.